аппетитный, полезный, легкий и по-настоящему летний. Фасолевый суп с сельдереем – это прекрасный вариант обеденного сытного приема пищи. При подаче суп можно дополнить ложкой сметаны. За основу можно использовать куриный бульон, в нашем варианте будет постная версия. Суп хорошо подойдет для тех, кто придерживается ПП и следит за своим питанием. Подавать к столу суп можно самостоятельно или добавить пару ломтиков хлеба. Горсть рубленой зелени. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте ингредиенты. Морковь очистите и натрите на средней терке. Сполосните и просушите сельдерей, нарежьте небольшими полосками. Лук очистите и сполосните, нарежьте кубиками. Кабачок и помидор нарежьте небольшими кубиками, все овощи используем молодые. Жду ваших лайков и комментариев. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками, также подготовьте фасоль, заранее отварите или используйте консервированную. Сложите все овощи в кастрюлю. Влейте в кастрюлю воду, добавьте соль и перец. Варите суп 35 минут. В конце приготовления добавьте нарезанную зелень. Снимите пробу и подавайте суп к столу. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот из чего готовим блюдо. Вода 1,7 литра. Фасоль вареная, 150 грамм. Кабачки, 100 грамм. Морковь, 50 грамм. Лук. 100 грамм, перец сладкий, 50 грамм, помидоры, 70 грамм, зелень, 10 грамм, соль, по вкусу, перец, по вкусу, количество порций, 3. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Жду снова и желаю вкусного дня.